привет, друзья Я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сейчас у меня для вас и для меня естественно тоже офигенная новость только что счетчик подписчиков на наш канал перешел за 100 тысяч вы представляете 100 тысяч человек которые смотрят наш канал спасибо вам огромное за то что смотрите потому что ваша вовлеченность действительно дает Вдохновение для меня И мне хочется еще больше снимать Через несколько дней мы проведем прямую трансляцию И, друзья, задавайте вопросы Мы попробуем сделать такую трансляцию, наверное, обо всем и ни о чем Вы будете задавать вопросы, мы будем на них отвечать Поэтому наберитесь терпения, будет скоро анонс и до встречи через несколько дней. Погнали!